Всем привет! Этот приятель без проблем может отделить свою голову от тела и отрастить себе новое, если старое было повреждено. Ставь лайк, если тоже хотел бы себе такую способность. Теперь ты смело можешь вычеркнуть один вопрос из списка неотвеченных. Видимо, на этого парня не действуют обычные законы природы. Хотел бы я быть таким же целеустремленным, как эта муха. Минутка залипательного видео никогда не помешает. Эта спецодежда была разработана специально для лесорубов, чтобы избежать несчастных случаев во время работы. Как только цепь бензопилы касается поверхности материала, специальные волокна запутывают ее для мгновенной блокировки. Тогда ты всю жизнь проработал уличным мимом, но судьба заставила устроиться на другую работу. Вряд ли ты видел, как выглядит твоя кровь под микроскопом. Если бы у этой козы были деньги, то она легко бы справилась и без ее помощи. Вот почему полярную звезду называют полярной. На этом видео отчетливо видно, что все звезды меняют свое положение во время движения планеты, но полярная звезда всегда остается на одном месте. Вот как капля воды попадает в воду в замедленной съемке. Miren lo que es este que peso. A ver, la arremango. Uno, no. dos, tres. Для того, чтобы на прилавках магазина появилась морская соль, люди создают специальные соляные фермы, куда закачивают морскую воду, после чего вода испаряется и остается только одна соль. Похоже, что этот парень нашел себе идеального тренера. нужно отдать должное оператору этого ролика. Если вы хотите получать удовольствие от уборки, то просто купите мойку высокого давления. Похоже, что она только что попала в лягушачий рай. На этом таймлапсе можно увидеть весь процесс регенерации кожи человека. Кажется я нашел самое бесстрашное животное в мире. Похоже, что Мелман и Глория существуют в реальной жизни. Надеюсь ему все таки покажут это видео и он перед ним извинится.